Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Шевчик Дели. в этом видео расскажу про новую интересную монету, называется Тоба Коин Здесь тоже есть мастерноды, также был прицел мастернод, но об этом чуть позже Что у нас по дорожной карте? Кошельки они поделали, все это у нас работает, все вот это, все, что они перечислили, здесь все у нас есть Они совсем недавно, возможно даже не помню точно сегодня, попали на биржу, уже там торгуются, то есть можно там немного прикупить монет, пока курс плавающий. А, также можно запилить себе мастерноду. Но сейчас больше информации у них тут оставлено на форуме. Также есть на форуме топики, приведенные на все языки. Ну почти на все, ну в общем языков там много. Что, какая специфика по самой монете? Алгоритм X11 у нас а, картами. Сейчас мы ее там не покопаем. То есть на из хэш и асики точно так же э, можно я не знаю прикупить ее сейчас на бирже пока, пока я говорю курс плавающий выбрать нормальные цены сейчас она на старте можно еще неплохо так поторговать в общем что у нас дальше всего монет 1 миллиард получается э, Мастернода 70 процентов скажем так ос 30 процентов приман конечно у них такой нихера себе 10 процентов это чисто такой спекулятивный вариант, на котором можно купить, продать, немного заработать. Мастерон до 50 тысяч монет стоит. Довольно-таки немного. В принципе, если у них общее количество монет, то миллиард будет. По крайней мере, сейчас на бирже, скажем так, не очень дорого, можно их приобрести. Так, что у нас еще? Ну, дорожная карта точно такая же остается. В общем, больше пока ничего интересного. Что я могу сказать? Чисто как вариант, можно взять, прикупить, поторговать. Если у кого есть асики, либо мощности, а какие-то хорошие, можно поманить. Так как награда за блок у нас 2000 монет идет. Время блока получается 3 минуты. В общем, как бы идейку подкинула. Вы можете даже подумать, поразмыслить, что и как делать. В общем, стоит ли это в каких-то затраченных денег, либо усилий. Я лично, не знаю, для себя возьму эту монетку немного, поторгуюсь, посмотрю, что как получаться будет. Потом больше информации вам там предоставлю на стриме. В общем, скоро будет стрим, так что все будете в курсе. Если вдруг кто-то надумает поманить, там майнеры, как обычно, в описании есть. Все ссылки будут там. Ну а пока на этом у меня все. Давайте, мужики, всем удачи, всем пока.